Короче, мы приехали в средневековый замок. Замок! Рыбу рыбуга. Сейчас мы Тань, заберем и дальше поедем. Тут уже кто-то нас притеснил. Притеснил. Сейчас спросим. Граци, а чё там дальше проехать не вариант? Дальше проехать туда не вариант? Да. Да. Почему? Потому что, значит, адрес, адрес, адрес, адрес, адрес. Заповедник это что начинать, заканчивается А что это? Я думал, это где-то у вас тут просто территория, а туда дальше, в плотине, это уже как бы частная территория. Ой, в смысле, общая. Что будем делать?